Привет, я Тилька, и новые видео на моем канале каждый вторник и четверг. Сегодня я решила рассказать вам о прошедшей премии Муз-ТВ, которая была 9 июня в Москве. Рассказать об этом я решила потому, что вы спрашивали меня как вконтакте, как на ютубе, так и в инстаграме о ней. А мне есть что о ней рассказать, уж поверьте. По-любому каждый из нас мечтал в детстве побывать на зеленой дорожке Муз-ТВ, и я не исключение. Я помню, когда только зарождалась премия Муз-ТВ, я просто уже тогда мечтала, что вот, когда-нибудь пройдусь по ней. И спустя много лет у меня это наконец-таки получилось. Меня пригласили на премию в качестве гостя, и я была так счастлива, я думала... О, я пройду по той дорожке, по которой ходят сами селебрити нашего российского шоу-бизнеса, я буду их видеть вот так вот, и я думала, что все будет на наивысшем уровне, но, как оказалось, я ошиблась. Несомненно, само шоу было крутым и красивым. Мне очень сильно понравилось начало, когда из торта вылез Нагиев, Люди ходили какие-то дудели в дудки, и в общем были искры и прочая-прочая лабуда. И это было круто. Но организация немножечко подвела, хотя не немножечко. Многие блогеры, которые были приглашены, и в том числе селебрити, остались недовольны организацией. Больше того, некоторые знаменитости вообще не попали на эту зеленую дорожку. Первое, что меня ужасно огорчило, это охрана. Я не знаю, как на остальном периметре Олимпийского, но именно там, где приезжали звезды и были блогеры, было ограждение обычное железное, стояли люди, и не было никакой полиции. Люди просто перелазили через ограждение, чтобы сфотографироваться со звездами или же с блогерами. Но это ладно, сфоткаться несложно, но... Ведь вы понимаете, что через это ограждение мог перелезть таким же успехом какой-то террорист. Второй момент. Наш пиар-менеджер заранее договаривалась с организаторами Муз-ТВ, что мы, блогеры, придем э, в 15.30 на место, и уже в 16.00 мы начинаем выходить на зеленую дорожку по парам, то есть э, как нас, так сказать, распределили. Но в итоге, когда мы все приехали в 15.30 туда... Мы просто стояли на парковке часов до пяти 6 вечера, и там негде было не сходить ни в туалет, нельзя было покушать, то есть негде было покушать и даже негде было посидеть. Несомненно, для девочек это была адская боль, потому что все мы были на каблуках. Мне очень было жалко Настю Герц, потому что она была на шпильках. И получается, что с 15.30 мы все просто стояли на парковке. Где-то к 4 часам подъехали наши машины, которые мы заказали, и мы наконец-то в них присели, по крайней мере, девочки, и нам стало чуточку легче. Благо, у водителей в машине была важно. Да, это было просто спасение Спустя пару-тройку часов к нам подошли организаторы И сказали, что можно садиться в машины И скоро мы подъедем к зеленой дорожке И можно будет выходить Мы сидели, сидели, сидели И потом через какое-то время к нам подбежали и сказали Какого фига вы тут сидите? Ваши блогеры давно уже прошли И это было обидно Про нас забыли То есть про нас троих забыли пиар-менеджер начала быстро разруливать ситуацию, говорит, что вот у нас еще три блогера, на что начали на нас кричать мы никого не постим, они не пройдут и так далее, но у нас Юлька хорошая, <laughs> наш менеджер, она на всех наорала и мы прошли, но блин, как мы прошли, организаторы на нас наорали как на говно. В итоге нас просто вытолкнули на эту зеленую дорожку. Настроение было испорчено. И плюс с нами пошла какая-то мисс чего-то там. Которая вообще не блогер. И нафиг она нам вкакалась. Пожалуйста, не думайте, что мы, блогеры, зажрались. Нет, я просто хочу вам донести то, то что мы были гостями. А с гостями так не обращаются. Вот представьте, что вы пришли в гости не знаю, к своей подруге, и она просто на вас такая, типа, показала вам один палец и больше ничего не делает, не дала вам ни чаю и ничего не проявляет никакого внимания, согласитесь, вам бы было обидно. И в том числе нам, блогерам, тоже было обидно, потому что мы делали бесплатную рекламу для премиум СТВ, пришли наши подписчики, наша аудитория, а у нас она большая в совокупности, если взять всех блогеров, которые там были. Но представьте, каково было обидно. Первой партии блогеров, назовем это так, потому что мы с девочками были второй партией. Первая партия блогеров состояла из толпы блогеров. Как стадо я это назвать не могу. Они шли в толпе, в какой-то массе, и было сложно понять, кто из них есть, кто. Их назвали просто блогеры. Просто блогеры. Марьяну вообще не было видно практически во время съемки на зеленой дорожке, и я представляю, как ей обидно. И последний, пожалуй, момент, который опять же расстроил нас всех блогеров, это места в самом зале. Нам всем дали конвертики, в которых лежали билеты, с нашими местами и рядом, где расположено это место. Когда мы вошли внутрь, мы обнаружили то, что на человек 20 блогеров приходится всего лишь 6 мест. То есть 6 человек из нас сели, а остальные стояли. В итоге... Мы сидели, совещались, смотря на эту премию, и пришли к выводу то, что нам нужно отсюда уйти, нам здесь не рады. И мы все дружно, коллективно встали и ушли тусить в другое место. Вот как-то так прошла премия Муз-ТВ, она меня очень огорчила, я не ожидала, что будет такое отношение. Я все-таки надеялась, что за 15 лет существования такой премии у них все просто вот так по полочкам разложено, и они знают, как что организовать хорошо, и я думала, что у всех будет свой тайминг, каждый выйдет, когда нужно, и все будет хорошо, но не тут-то было. Одно сплошное разочарование. Если меня в следующем году позовут на премиум СТВ, я, скорее всего, откажусь, потому что, ну, зачем мне это нужно? Спасибо, что посмотрели мое видео, я надеюсь, что смогла ответить на ваши вопросы касательно премии Муз-ТВ и удовлетворить ваш интерес. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить ваши лайки и спасибо! Всем пока!